С рядом интересных музейных предметов это была достаточно большая коллекция раковин, морских раковин, среди которых много интересных экземпляров. В первую очередь, может быть, с той точки зрения, что все они были именно в то время, именно в тот период выловлены из естественных мест обитания.